Сегодня у нас особенный день, я даже зашел в Википедию посмотреть, какой а, Википедия ответила, это день недели между средой и пятницей, такой исчерпывающий ответ. Там же, кстати, в Википедии я узнал, что в Австралии по четвергам люди получают зарплату. И примерно с таким вот праздником в душе я готовился к этому эфиру, просто потому что сегодня у нас, как обычно, Каждым второго четверга. И каждым первым четвергам. После второго Светлана Лаврова. Светлана, здравствуйте. Всем здравствуйте. Очень приятно, что вы приглашаете. Вот. и Меня сегодня ну, попросили так вот, приятно выкладочка... вас видеть. Да, я бы знаете, и... еще хотел бы обратиться к аудитории, пока она нас видит и слышит. А в рамках некоммерческого проекта «Браво» и YouTube-канала Автополстар я призываю вас задавать свои вопросы. В течение нашего эфира они будут озвучены. Микрофон ваш. Вот, тема довольно интересная. Следующая я, я как-то пытался так и так переворачивать слова. Я так и не понял, с тем большим интересом хочу спросить, что это будет знать. Это да, как раз я это и хотела вам рассказать. Как обычно, я делюсь только тем, что прожила сама, то есть чьих-то высказываний, чьих-то чьих мыслей, чьих-то наработок. Мне это неинтересно, и вы это можете посмотреть и без меня. Поэтому я только рассказываю то, что я сама проживаю. И я уже неоднократно ребятам рассказывала свой путь в автономию, что со мной происходило, что у меня не так все было гладко, как как у большинства, кто рассказывает, что это такое. Да? И я рассказывала ребятам, что, такое, что я испытала в определенные моменты своей жизни. И как я понимаю просветление, как я понимаю пробуждение, что со мной было, какие моменты я проживала. И я была уверена, что я прожила, как и большинство людей, прожила состояние смерти. И сейчас как раз попробую это вам объяснить что такое состояние смерти это очень многие люди достаточно проживают это и в том числе у меня такое было что когда твое белковое тело по каким-либо причинам умирает умирает и ты как будто поднимаешься наверх да? но мы все прекрасно знаем что если мы уже окончательно умрем, с того света, никто не возвращается. Мы все застреваем в определенной, в определенной границе между этим и тем, я бы, наверное, это так назвала. Что это значит? Это когда ты как, когда тебе становится настолько хорошо, это неправильное слово, да, настолько легко, свободно, и вот эти вот состо, абсолютно новое состояние тебя, и когда ты можешь смотреть на то, что происходит внизу, что твои родственники делают, что твои близкие делают, что делают вокруг тебя с твоим телом. И у тебя нет там эмоционального фона, ты не, у тебя нет такого, что ты сожалеешь, что ты уходишь, что ты что-то недоделал, что тебе нужно вернуться, как ты оставишь близких. То есть абсолютно нет никакой жалости, сожаления, и наступает просто тотальное тепло, легкость и обволакивающий свет но в определенный момент кто-то уходит дальше туда да и покидает окончательно свое белковое тело кто-то возвращается вот. и я в определенный момент у меня было таких смертей несколько я в определенный момент вернулась вернулась свое белковое тело и у меня были свои какие-то осознания с которыми которыми я с вами делюсь периодически я думала что это и есть вот то, то состояние, когда ты умираешь. Я была уверена, потому что про другое состояние я никогда не читала, я никогда не слышала, у меня никогда не было тех, тех знакомых, которые рассказали бы о чем-то другом. И когда мне задают вопросы, Светлана, вот вы столько времени не кушаете, не пьете, минимум спите… У вас Почему у вас не, не возникает желание уйти куда-то в горы, не рассказывать что-то там, уйти сепарироваться от социума? И я тогда задавала себе вопросы, думала, а как сепарироваться? Вроде как ты же должен вот, вот, что-то рассказать, показать, показать человеку, насколько он богатый, насколько он обширный, насколько он глобальный. И когда мы это узнаем, когда мы придем к самому себе, то нам уже будут неактуальные, неактуальные войны, неактуальные ссоры, неактуальные обиды. И многие-многие вещи от нас отвалятся. И не понимала, почему меня люди спрашивают об этом. Но не так давно со мной произошла другая ситуация, которая которая перевернула все, все мое существование здесь. Это та ситуация, когда я вам не буду вглубь заходить туда, рассказываю, да? я вам поверхностно расскажу, но многие, наверное, меня все-таки поймут, либо, либо для них будут какие-то свои личные осознания. Это другая смерть. Это та смерть, когда в твоем здоровом белковом теле умираешь ты. Умирает твоя суть, умирает твое высшее я, умирает твоя душа. И это абсолютно другие ситуации. Это когда ты смотришь, когда ты смотришь, например, на листок, который уже желтый, валяется в груди других листьев, и ты его видишь и понимаешь, что вот он есть, просто есть. И если его не будет, то его просто не будет. И так ты воспринимаешь абсолютно все: Природу, птиц, зверей, себя. И ты понимаешь, что ты есть, это просто есть. Это не хорошо, не плохо. Здесь вообще нет понятия хорошо и плохо. И если тебя нет, если тебя не будет, то тебя просто тоже не будет. И в этом состоянии абсолютно четко, абсолютно в абсолюте стирается грань между жизнью и смертью. И это как раз то состояние, когда, тебе, когда для тебя уже не имеет абсолютно никакого смысла что-либо делать от слова «совсем». То есть нет смысла, нет смысла вести эфиры. Нет смысла вести ретриты. Нет смысла, нет смысла заниматься чем-либо, чем ты вообще в принципе занимался, либо не занимался. Нет смысла жить или нет смысла не жить. То есть это настолько, настолько ты видишь все с другого ракурса, настолько для тебя все абсолютно переворачивается. И в эти моменты я... Сейчас уже очень четко понимаю, что если бы рядом со мной тогда не было бы близкого человека, то меня бы уже, ни моего белкового тела, ни меня бы уже не было. То есть это я не говорю о том, что я бы покончила с собой. Нет, там нет такого состояния, что ты уходишь в смерть, чтобы познать там что-то новое. Либо ты уходишь в смерть, уходя от чего-то для тебя просто абсолютно стирается грань, что ты живешь и что ты не живешь, тотально стирается, и естественно пропадает пропадает вообще какой-либо смысл в делании чего-то. И сейчас я абсолютно четко понимаю людей, которые уходят в горы, которые уходят из социума, которые сепарируются абсолютно от всего потому что абсолютно во всем нет абсолютно никакого смысла. И тогда я заявила, что я ухожу со всех, со всех экранов, со всех эфиров, со всего абсолютно, потому что для меня это был новый этап моего белкового тела, новый этап моей души. Вот. И в таком состоянии я находилась примерно где-то сутки но если бы рядом со мной не было определенных людей то наверное из этого состояния я так понимаю что я бы не вышла не вышла бы абсолютно и сейчас я знаю тех людей которые сидят например там ну, грубо говоря в позе лотоса и сидят годами я знаю что это такое сейчас уже я знаю что это такое вот. и единственное когда со мной начали близкие там общаться говорит затаскивая в меня какие-то определенные крючки чтобы меня вернуть в более-менее меня вот, это на это им понадобилось но чуть больше суток чтобы вот это сделать и сейчас на сегодняшний день чтобы дальше продолжать то есть мне очень четко показали определенные люди, что если уж у тебя на сегодняшний день все-таки есть это белковое тело, то будь добра, пройди и, и этот этап. И чтобы пройти этот этап, нужно следующее развитие, другое развитие. То есть на сегодняшний день мне неинтересно говорить просто о том, что может человек есть или не есть. Не интересно говорить какие-то другие процессы. А на сегодняшний день мне интересно я в себя, так скажем, да, запихнула тот интерес, чтобы мне самой для себя хоть как-то зацепиться еще в этой плотности. Сейчас я пошла в изучение анатомии. Не автономии, а анатомии. Как у нас, как у нас работает наш организм, как у нас работает наше, наше естество, наш аватар. Потому что если мы не знаем, как работает наш аватар, то, в принципе, мы вообще ничего не познали в этой жизни. И когда люди говорят, что я готов там выйти из своего тела, я готов разъединиться, то на сегодняшний день то, что я вижу, в нашем мире, в этом мире, в этой плотности у нас нет ничего вообще. У нас нет детей, это не наши дети. У нас нет любимых э там, любимых там, мужчин, любимых женщин. Потому что это не наши. Это не наша, не наша собственность, не наши люди. У нас нет э, каких-то материальных благ. У нас нет в этом мире вообще ничего, кроме нашего белкового тела. И если мы не пользуемся тем единственным даром, что у нас есть, зачем мы тогда здесь находимся. И только через белковое тело мы можем познать все, что состоит для этого белкового тела. И когда мы начинаем узнавать, когда мы начинаем прорабатывать, что такое наше белковое тело, когда мы начинаем познавать себя, только после этого мы начнем познавать ту плотность, а для чего это здесь, для чего здесь это белковое тело узнав, что такое оно, прощупав его, поняв, как оно работает. Я скажу такой небольшой момент, чтобы было понятно. То есть на сегодняшний день, смотрите, как у нас, насколько нам, насколько нам наше белковое тело показывает, что происходит в нашем мире, что происходит в нашем, в нашем мировосприятии. Всегда только через белковое тело, всегда только через осознание себя это, например, например, когда вы находитесь на сухих днях, да, возьмем приятное для многих это жизнь без еды и без жидкости. Когда вы находитесь длительное время на сухих днях, то у вас происходят определенные процессы. У вас идет оголение самого себя, оголение сути своей, то что есть внутри, потому что вам не, уже не нужно скрывать от себя какие-то моменты, вам не нужно врать себе по каким-то э, каким, каким критериям. И тогда вы очень четко понимаете, можете вы взять что-то или можете вы отдать. То есть если мы не можем что-то отдавать, то мы и брать ничего не умеем. А если мы не умеем что-то взять, то мы и отдавать ничего не умеем. Очень многие люди, они же, как говорят, я готов отдать все, что угодно. Но когда им говоришь, возьми вот это, они говорят, ой, нет, нет, это много, это мне не надо, это еще что-то. Это как раз показатель абсолютно точно того же, только с другой стороны. Да, у медали две стороны. И если мы не можем брать, то по факту мы и не можем отдавать. Если мы не можем отдавать, то мы и не можем брать. Что это значит? Это значит, что брать и отдавать – это наши почки. Наши почки – это про принятие и про отдачу. И когда мы не можем либо брать, либо отдавать, наши почки, наши надпочечники начинают работать абсолютно по-иному. Они начинают больше колотить, да? Они больше начинают вырабатывать кровотока. Кровотока вырабатывать, но не просто его, его выработка идет, да? Почки, они чистят азотистые соединения в крови, и когда мы не можем отдать, то эти азотистые соединения почка не может хорошо прочистить, и она начинает работать еще быстрее. Начинает работать еще быстрее, у нас повышается артериальное давление. У нас повышается артериальное давление, мы начинаем его снижать какими-либо способами. Кто-то таблетками, кто-то травами, кто-то там еще чем-то, абсолютно… неважно. И когда снижается артериальное давление… Наши нопочечники в таком легком шоке, они не понимают, что с ними происходит, почему вот они сделали это, а все равно вот так-то и вот так-то происходит. И когда снижается давление, эти азотистые соединения, весь мусор идет в межклеточное пространство. Но так как в наши клеточки ничего не впитывается, из межклеточного пространства вся вот эта вот грязь, так назовем, да, не медицинским термином, идет в наши... В наши суставы. И наши суставы начинают деформироваться, болеть и все, что с этим связано. Это такой маленький-маленький пример вам привела, как это работает. Это то же самое, что зрение. Что такое зрение? Да? Зрение это наш копчик. И зрение это наш копчик не просто так. То есть, когда мы не можем. Когда у нас есть дальнозоркость, близорукость. И когда мы начинаем это думать, а что же это такое, почему я не хочу это видеть, почему я туда не смотрю, почему еще что-то, это же только поверхность того, что происходит с нами. А если мы начнем понимать, то есть что, почему у нас болит, почему у нас плохое зрение, и мы начинаем интерпретировать, что у нас было, у нас у 97%, ну, как минимум, ушиблен копчик, да, как минимум мы где-то сели, где-то съехали с горки, не очень благоприятно а, в каком-либо возрасте. И аб абсолютно различные причины. И когда мы выходим на тот этап, когда мы повредили копчик, вот сегодня разбирали несколько вариантов, то есть у меня сейчас проходит ретрит, и мы с, с ребятами разбираем очень глубоко, что происходит с нашим организмом, как его восстанавливать, откуда, какие проблемы, и как мы можем менять клеточную, генетическую структуру, и как мы можем убирать тех присосок, которые нам не нужны. И чтобы вам было более понятно, вот такой вот очень коротенький пример. То есть э, девочка не воспринимает себя, не воспринимает свои э, возможности себя. То есть ей все говорят, вот ты это ты делаешь классно, ты это делаешь круто, а она не может принять по каким-то причинам. И у нее портится зрение. Начало портиться, когда не помнит. И когда мы начали отматывать это все, то в результате получилось так, что она в определенном возрасте шла с большой книгой и подскользнулась и упала. И говорит, я больше ничего не помню. А тут помнить ничего не надо. Смотрите, какая ситуация. В определенном возрасте, не принимая себя, сейчас не воспринимая себя, говорит, я не могу. Делать вот то-то, потому что у меня это хорошо получается, но нет диплома, к примеру, да. Вот. И ей та ситуация показала, что она шла с большой книгой, у нее были определенные уже моменты, что это нужно, нужно для, для этого, нужно определенные критериальность, чтобы заниматься вот этим. И она падает, повреждает копчик, у нее закрывается зрение. Я не знаю, насколько понятно я объясняю, но я хотела бы до вас просто донести, что все, что происходит снаружи, это первое то, что происходит внутри. То, что происходит внутри, это все отдается наружу. И когда мы четко знаем свое тело, когда мы знаем, как происходит наша наша система, как она работает внутри, что такое сердце, что такое печень, что такое почки, поджелудочная селезенка. Когда мы знаем, что отдает куда, почему идет вот отсюда, почему идет вот этот запах там-то и там-то, почему у нас начинаются выделение либо закрытие каких-то определенных ресурсов, это все нам рассказывает карта нашего тела. И что такое карта нашего тела? Мы сейчас в закрытом клубе с ребятами начинаем поэтапно, поэтапно проходить некоторые моменты, что, например, почки – это вот про это поджелудочное – это про это, селезенка – это про это, икры – это про это, потому что, наверное, мало кто знает, что вообще икры – это карта нашего, нашего тела. Вот. И по икрам можно определить любые моменты, которые тебя сдерживают. И когда мы начинаем проходить свое тело, когда мы начинаем каждый, каждый миллиметр своего тела изучать, Тогда, наверное, это и есть следующий этап познания себя в этой плотности. Вот, вопросов очень много Ладно. накидали. Можно вопрос? Да. Знаете, вот вы говорили, что... Знаете, когда вот слышишь специалиста ну, как их, в каком-то вопросе, ну, довольно узком, например, то всегда хочется попросить его поделиться вот своей кухней что-то такое, что он там знает, и что, в принципе, для него понятно, а для других, может быть, не совсем. Но когда он это рассказывает, то ты, у тебя четкое ощущение какого-то объема его знаний, и что это целый мир открывается, когда вот он в свою кухню. Вот вы сейчас перечислили органы тела, и хотели вас раскрыть какой-то маленький сайт, может быть, самый незначительный, чтобы с рассказывать. Но вот э, что-нибудь такое нам сейчас и вылезет. Ну, я вам только что рассказала да. про почки. Я про... не веду конкретно, а, допустим, вот вы говорили, что про органы тела, теленные органы тела, они вот э, то или иное как бы э, за собой влекут, то есть э, о чем-то говорят. Вот, например, вы говорили про икроножные мышцы, вот у меня конкретно вопрос именно по ним, о чем именно могут говорить икроножные мышцы. Икроножные мышцы – это карта нашего тела. Икроножные мышцы говорят просто полностью о, всех наших, о всем нашем теле. А наше тело, оно всегда транслятор то, что наружу. То есть вот, например, на икроножные мышцы, мышце, да, если мы под коленочку поставим свою, свою руку, и вот этот вот палец, да, как вот этот указательный палец, вот э, ставим, и внизу, где заканчивается указательный палец, там плюс-минус полмиллиметра, о, полсантиметра, там есть такая точка болевая, вот. и если у вас есть какая-то нерешимая, нерешаемая задача, которая именно для вас не навязана социумом, не навязана какими-то критериями, связанная не с вашим личным тем, не с вашими желаниями, не с вашими хотелками, а именно ваша, но вы по каким-то причинам не можете решить этот вопрос, то если вы помассируете эту точку, то у вас в течение 12 часов будут открываться те те решения, которые будут абсолютно простыми. Вы будете даже думать, блин, а почему я раньше этого не видел? Почему я раньше Спасибо. этого не знал? Именно это я и хотел вот, вот такие вот тонкости. Так, очень много тонкостей, очень много моментов, которые мы которые мы упускаем, то есть у нас, у нас и руки, и голова, то есть мы можем сделать хоть что, мы можем про, про, прощупывать точки, мы можем прохлопывать определенные дорожки по своей голове для определенных вещей, то есть у нас так много всего, но это, конечно же, я не смогу уместить в нашем коротком эфире, у нас даже с ребятами сейчас, 5 дней э, ретрит и вот сегодня у нас получится, что мы не сможем поспать, потому что а у нас это речь идет о точке долголетия, да, спрашивают тут в чате. Я Точка не знаю, как они такой. называются, ребят. Я же только все по mm. своему опыту, по своему проживанию, по своему чувствованию, потому что в определенный момент э, мы же все очень, мы все очень хорошо видим. И я говорю про зрение, не про вот это вот поверхностно, да. Мы сейчас смотрим глазами, это поверхностное зрение. Это то, что когда мы смотрим на океан и видим вот эту гладь, волны, еще что-то. А когда мы смотрим своим зрением, истинным зрением, это когда мы с маской ныряем в океан и видим там целый мир, абсолютно другой. И я как раз вам говорю про этот мир. Потому что когда мы с вами смотрим глазами, мы видим только силуэты, и видим только то, что попадает в наш ракурс глаз. А когда мы начинаем смотреть истинным своим зрением, то нам этого уже не интересно. То есть мы видим вибрационный световой фон. И когда мы видим вибрационный световой фон, мы абсолютно четко видим человека, который, который например, находится в определенном состоянии, когда у него какие-то органы болят, когда он не проговаривает какие-то компоненты, когда, например, сидит девушка, и она, например, еще даже не знает от своей беременности, а ты уже видишь, что в ней растет новая жизнь. И я говорю вот про это видение. И это видение, оно абсолютно другое. Это не поверхностное, это глубинное, как глубинное видение каждого из нас, который может в себе открыть. Светик, у меня как раз такой вопрос. С чем связана спина? Вот у меня, когда я три месяца в носоках был, когда перешел в носоке, у меня страшно болела Спина, спина с чем это связано? А спина в каком месте? Она же у нас большая, как бы. Где конкретно? Вот. Ну, вот как от таза, первый, второй, третий позвонки. Вот То есть поясница ближе к пояснице, да? Да, да. Угу. Ближе к пояснице. Но смотрите, ребят, сразу же говорю, что это... Не надо применять на каждом. Я Андрея плюс-минус знаю, мы с ним уже давно общаемся. Поэтому я могу предположить, не видя сейчас его, я могу предположить, что у него как раз вот там идет определенное защемление. защемление. Я не буду углубляться в подробности, если что, я тебе потом лично скажу. Но это как раз тот момент, где тебе нужно посмотреть на мужское и женское. У тебя что-то сейчас идет, какая-то ситуация именно с женским полом, которую ты не пропускаешь по определенным причинам. Да, есть такое. Спасибо. Угу. У нас рука поднятая. Так. Сейчас вам Микрофон, пожалуйста, говорите. Да, Светлана, вижу вас как прекрасного воздушного ангела. Скажите, пожалуйста, вот раз уж Андрей задал вопрос про позвоночник, было такое усиление энергии, да, усиление энергии и в окружении, и прям все это внезапно. И вот где-то в районе пятого-шестого позвонка было такое жжение, это даже не боль, а как будто всегда жгло, и жгло, наверное, месяца два когда вот mm -hmm. я приняла решение отстраниться. Можете есть... больше не говорить. Ага. Да. А вот конкретно в, вашем, в, вашем, в вашей ситуации у нас информация проходит через голову, а знание всегда проходит через позвоночник. И вы поймали, я не знаю, у вас какой-то сон был, либо какая-то ситуация была, и вы познали, вы, в вас вошло, так скажем, знание, либо вы его осознали, потому что оно всегда в вас было. Знания касаемо вашего рода. То есть какой-то определенный момент, где вы поняли, что вы знаете вот этот момент. Хотя раньше мы, возможно, его не исследовали. Было такое, да. Благодарю. У, У нас еще одна рука. Давайте Предоставим слово. Сейчас, секундочку. Пожалуйста, говорите. Туланг. Здравия. А вот я боюсь ходить с прямой спиной, хотя, в принципе, могу. Не можете. А, ну, у меня есть определенные зажимы в позвоночнике. А почему я не могу себе позволить заниматься ну, позвоночником? Заниматься чем? Ну, выпрямлением позвоночника. А вы загляните в период от 7 до, до 9 лет. У вас там произошла определенная ситуация, которую можно разобрать, и тогда вот этот вот событийный ряд, он у вас передвинется. Благодарю. Угу. Так, у нас пока вопросов нет, все слушают. Розинов Груты, пожалуйста, Светлана, можете, в принципе, продолжать. А я, в принципе, наверное, могу почитать в Ютубе вопросы. А, ну, а я могу это сделать за вас обычно. А, а тут их нет я особо. Но если вопросов нет, то а, я могу, в принципе, и закончить. И сейчас ребятам скажу, что я все-таки буду... Я буду с вами, я буду дальше помогать вам открывать вас, чтобы у вас не было никаких гум, чтобы вы понимали, что вы это просто клондайк, если вы начинаете изучать именно свое тело. И сейчас я буду в Питере, и если будут какие-то какие пожелания в каком-то городе организовать, то я с удовольствием буду приезжать на личные встречи. Светлана, можно вдогонку? Тут действительно вопрос возник, с чем связана сухость кожи? И закончим на этом. Сухость кожи? но Сухость кожи – это всегда, во-первых, это связано, если смотреть глубже, если не рассматривать, что там не хватает какого-то компонента в организме, там еще что-то. Сухость кожи – это всегда проявление того, что внутри вы себе не позволяете какие-то определенные моменты, причем самые обычные. То есть, например, не позволяю, например, хотя что-то есть какой-то варенки, но не позволяете себе, идете в сырое. Хотите, например, ходить в определенном типе одежды, но не позволяете себе вот в этом вот. То есть у вас есть какое-то непозволение, оно такое очень достаточно легкое, и если вы его уберете, то кожа ваша выправится, не будет сухости. Вам с давайте поблагодарим. Спасибо вам большое. Всегда приятно вас видеть и слушать. Доброго, друзья. Доброго. Спасибо, что были с нами. свидания.